Андрюха, это, конечно, открытие для меня. Что может произойти с поляной, чтобы сюда народ не ехал никогда? Блин, какой вид, да? Олег, это ГЭС. Это гидроэлектростанция, ну, чтоб и знал. Жаль, конечно, что мы на машине. А так у вас тут много, да, Чего есть, я смотрю? Да, есть, конечно, места здесь на поляне уединенные, атмосферные, хорошие. Мы решили возобновить формат бложика. И сегодня мы ездим так, снимаем объекты на поляне. И показываем вам инфраструктуру. Андрюха сегодня у нас по воды, он нас водит здесь. И мы только что сняли один объект. Видео по нему вы уже, наверное, увидели. И он говорит нам, поехали в серф, я вам сейчас покажу, лучше места нет. Чтобы вы знали, мы хотели поехать в булки в горах, это здесь неподалеку, поесть круассанов. То есть мы, честно-то, вообще сюда ехали не вишку снимать, а именно круассаны Андрей, поесть. Но Андрюха сказал нам, пацаны вы ничего не шарить и мы приехали все но здесь очень атмосферно мы находимся вообще сейчас на самой красной поляне не в это и здесь прям много что есть я буду вот это вот это и буду какао на самом деле у ребят так-то здесь прям много чего есть. А еще когда выходишь отсюда то виды открывается ну просто на и Представляете, даже вот Зимой, летом, без разницы, здесь всегда есть что делать. Какой группу вот, на десятке огромный, да? Вот coworking-центр, кстати, еще. Может быть, тоже зайдем, посмотрим. Летом вот здесь сидеть, попивать кофеек, с ноутбуком работать, смотреть на зелень, на горы, на все. А зимой точно так же можно сидеть здесь, правда, уже только с подстилочкой, и точно так же смотреть только не на зелень, а на снег и на горы. Человек в очках говорит, что сидел здесь летом и размышлял, что может произойти с поляной. Чтобы сюда народ не ехал никогда, он говорит, возможно, типа только отпугнуть можно ценой, но есть такое ощущение, что ценой никого здесь не отпугнешь, потому она, что она и так высокая. Она и так высокая, как бы даже если она станет еще чуть-чуть выше, то ничего страшного с этим не произойдет, потому что второго места такого в России нет и его не будет. Даже если мы возьмем, как ты говоришь, Архиз, возьмем там то там направление вот там и так далее, то мы но все равно не увидим тут такого наполнения сервиса, такого наполнения хороших отелей, такого наполнения горнолыжек, а их здесь 5 уже. Ну да. Нет, 5 будет только. 4, да, пятая строится. Я, честно говоря, думал, что это будет меньше штука. Но придется есть. Вы есть что поможете, да? Кстати, поменьше, чем более, да? Да, у меня меньше, чем ноль. Но у меня еще есть круассан, потому что у меня был комбо набор Сейчас мы подкрепимся и чем смотреть объекты. Ты говорил, здесь каворкинг еще какой-то есть. Да, вот каворкинг-центр. Приходишь с ноутбуком, покупаешь авиадементы и... Работаешь и Можешь заглянуть посмотреть. Так, краем глаза. Здорово, чуваки! Кайфуете здесь? Так, значит, не будем мешать, но, в общем, место большое. Как просто большой офис, и вы в нем снимаете место для того, чтобы работать, и вас никто другой не отвлекал, видеть там семьи, маленьких детей, соседей и еще кого-нибудь, которые постоянно долбят в стену. Арендуете место, но вообще в Сочи это стоит порядка 3000 в месяц, трех-пяти. И вы спокойно, там переговорки и так далее, все это в общем есть. Мы сейчас поедем с вами в один объект, он находится здесь между Красной Поляной и самим это садком. Очень крутой комплекс, виды просто бомбические, вы сейчас это все увидите, посмотрите. Вообще кайфово, да, в Сочи, что ты можешь сначала оттусить где-то возле моря, а потом приехать просто, где у тебя вот такие сугробы будут Матерат. 40 минут, да, просто огромнейшее вообще. Едем в действительно уникальное место Вот нам прямо туда, там будет дом, который смотрит на все вообще вот эти вот пики, на все горнолыжки ну, очень красиво будет мы приехали вот в этот дом, и многие из вас, когда едут по дороге на поляну, наверняка видели, с левой стороны стоит такое вот здание на горе, которое смотрит абсолютно везде. И виды здесь действительно открываются наикрутейшие, и мы сейчас поднимемся, посмотрим, как это все выглядит внутри. Я, честно, здесь первый раз, и мне очень стыдно за это. Андрюха вот нас вытащил, говорит, блин. Есть предложение, вообще не факт, что мы, кстати, в него сейчас попадем Стоит 11 миллионов за 53 квадратных метра Место максимально уединенное Но ну, сейчас поднимемся, я вам расскажу про инфраструктуру рядом Молодой человек, я бы хотел посмотреть квартиру одну Проходите, пожалуйста, 53 -я. Благодарю Идем Даже подземная парковка, смотрите-ка Я так понимаю, что сюда все могут заехать И, видимо, даже бесплатно И здесь тоже то есть эти места типа продаются, а эти просто как бы стоят. Ну ничего себе. Это места общие для всего дома. То есть здесь вы спокойно можете чаек попить. Там вообще не кисло. И смотровая площадка. Тут немножко скользко, но сейчас пройдем. Андрюха. Это, конечно, открытие для меня. Ну, вот они двухэтажные, получается. То есть вот эти вот апарты, квартиры, это двухэтажные? Да, двухэтажные. А та, которая за 11, она? Одноэтажная, одноуровневая. 50 То есть 3. она где-то вот тут, 53 ну, метра. они все одинаковые, по сути. Тут, понятное дело, со временем... С детство будет... так провело, Приводит в порядок. Но здесь, короче, летом можно чилить, вообще прикольно. Слушай, да на самом деле Но дом действительно для да. себя. Вот если ты кайфуешь от горы и хочешь переехать сюда, то место действительно очень крутое. Во-первых, всегда куда есть посмотреть. То есть зимой ты смотришь на снежные вершины, летом ты смотришь на зеленые вершины. Хочешь, вышел здесь, покайфовал. Там, я смотрю, чайок можно сделать вообще без всяких проблем. Вот вокзал Красной Поляны. То есть, безусловно, вы, конечно, пешком до него не дойдете, потому что далеко. Стань сюда, я чуть Ностальгия, да, Олег? Да не ностальгия, просто посмотреть охоту вообще видом хочется. Мне действительно очень нравится место тем, что это обособленная вообще территория, в тупике находящаяся, никто сюда не заедет. Но единственный минус, что в магазин тоже надо самому куда-то ну, идти. Вот только на машине либо на мопеде. Либо. Да, да, да. Пешком я тут, когда я первый раз приезжал в Поляну, мы снимали здесь апартамент когда-то еще в пятнадцатом году. Угу. Вот. ну и пешком, да, со сноубордами сложновато ходить. А если на машине вообще прикольно. Припарковал машину, спокойно поехал. Здесь издается хорошо. Но вид, конечно, очень красивый. Во-первых, видно всю долину реки Мзымта. Видно Красную Поляну, она вот. Это садок это садок видно у тебя оттуда? Или горы закрывают? Горы закрывают, не видно это садок Розу видно. Розу видно, вон она находится. И горки находятся где-то вот здесь, чуть повыше. Вот главный трамплинный комплекс. И самое главное, что ничего не застроится везде, а? То есть вид точно не перекроет, Это уже нацпарк конкретно вот здесь. Да. И вот строится комплекс, называется Сан Пик, Отель с оператором. Вон, кстати, вот та правая территория будет задействована под бассейны, какие-то бары, кальянные зоны и так далее. И, как вы понимаете, с точки зрения инвестиций, я думаю, что можно неплохо так рассмотреть этот комплекс тоже. Но виды просто пушка, реально, ребят. То есть вот много кто у нас желает виды на море увидеть, а здесь как бы они и не нужны. Илюха, он там тоже кайфует, смотрит. Ну, я бы себе купил бы и жил бы себе спокойно, или приезжал отдыхал. Хотя тут, издается, у меня знакомый здесь снимает квартиру, гуляет с собакой. Тут очень классно, что можно в садок спуститься. Пешком? Да, и по дороге туда спокойно туда чуть ли не быстрее, чем туда до, да, до дойти. Здесь всегда с собаками гуляют, здесь очень прикольно. Ну, и, и сдают здесь, естественно, посуточные на долгий срок, как хочешь, уже сдавать. Не, кстати, классно. Я, я чё вообще в поляну-то и поехал, чтобы посмотреть эту квартиру за 10500. Я подумал, может быть, приобрести ее, ну, если она мне понравится. Собственно, жаль, что ковид и все такое скосил хозяина. Да, мы просто не можем зайти в квартиру, потому что там болеют. Вот. А мы находимся вот буквально в нескольких метрах от нее. Про... Цена хорошая. Цена вот эта... Интересное, Не, не прям хорошая, но интересная Очень крутые места. Чайничек здесь, самовар, Выкину сиденье. Месте, сборы, там и там... самое главное, что все эти могут пользоваться, да, без всяких проблем. Ты просто пришел, здесь с а женой, например, ноутбук взял и все, и смотришь. А здесь, кстати, нет проектора, случайно? А вот мы что это думаю... Мне кажется, можно скинуться всем. Да даже одному кому-то купить, всем будет пользоваться. Например, если бы я жил на этом этаже, я бы, например, за свои деньги, ну, это бы сделал. То есть, ну, вот, ну, блин, то есть в общей массе это просто все бросается в глаза. Вот в чем дело. Но при этом сделано добротно Это все можно сделать, но было, было бы желание. То есть, понятно, что большинство, наверное, людей здесь интересуются. Да, поехали. Место очень, конечно, крутое, красивое. А еще есть нарезанные экологические. Ездят пешком, пешком но по ну, 10-15 минут вниз. Вверх, конечно, чуть, там типа, побольше. Вот. Ну, Народу, оказывается, много живет. Мы только что подловили девушку. Она живет в доме. Спросили, как вообще ей. на что место крутое. Есть, конечно, вопросы с управляющей компанией, но mm -hmm. в целом, как говорит, везде. То есть есть проблемы, есть хорошие стороны. Но Все живут довольны, кайфуют, наслаждаются. Вполне себе жить можно. Да, есть, конечно, места здесь, на поляне уединенные, атмосферные, хорошие, где. Ну, да. ты просто заезжаешь сюда, тебя вообще никто не тревожит. Мимо тебя практически никто не ездит. И здесь ты да. рядом с лесом. Ой, Слушай, тебе доставка такси привезет здесь пивас, если у тебя закончится. Вообще никакой проблемы нет. Самая говоря... такая в том, что реально вот она, вся инфраструктура Ох, вот да, там. Да, да, да, да знаешь, я могу 5 минут ехать. сравнить в какой степени с Мерката не в плане качества да, с... а, ну, или В плане договор. концепта. А, а в плане концепта, да, вот я, ну, Максу сколько раз говорил, что Мерката крут тем что блин туда не то что никто там левый не зайдет в кавычках скажем так а реально туда даже незачем никому подниматься то есть у тебя вот ну реально свой круг, круг... это как лазурный берег в какой-то степени да да то есть да. я вот там ну не был не знаю но я очень много слышал что это одна из ну, самых крутых там локаций да потому что ну там нет никого кроме вот Сейчас здесь мне... то же самое то есть никто левый к тебе не зайдет ты просто чилишь в своем жилом комьюнити и вообще не паришься ни о чем. Ну закончился у тебя пивас, да? Вообще пиво на самом деле вредно пить, лучше вино белое сухое, а зимой красное сухое. Я и скажу. тебе его из алкотеки здесь могут на такси привезти? Да, дело, ну дело не, не в том, что, ну не в этом, просто хочется иметь возможность в доступе сходить пешком, а и возможности нет. Понимаешь, не хочется там пиво или вина, хочется Но... иметь возможность, если тебе... Вдруг захотелось, ты раз, ты вышел, и там, э, и Не бывает идеального проекта. Никогда. То есть, если ты хочешь уединенное место, будь готов к тому, что ну, тебе да. нужно будет докуда-то идти. Это если есть... ты хочешь место поближе к цивилизации, то тогда будь готов к тому, что там будет шумно. А если хочешь жить в центре города, то никакого уюта, ну, и вот этого комфорта, тишины не будет. Поэтому здесь, как всегда, выбирают и свою зону. Мы приехали сейчас в зимнюю сказку. И почему-то всю дорогу у меня не выходит из головы. Вот этот вот дом, в котором мы только что были. И действительно, место прям такое интроверт, когда тебе все надоело. Ты просто хочешь уединения и комфорта. И ты приезжаешь туда, у тебя простор, хорошие виды. Ты можешь просто целый день сидеть, смотреть на балконе на горы. Кайфовать от них. И думать о том, как вообще в дальнейшем жить. Какие мысли у тебя там будут посещать и так далее. Ну блин, правда, место очень классное этот дом уже совершенно другого формата с совершенно другой отделкой и мы сейчас посмотрим, как он выглядит внутри здесь места общего пользования конечно сильно отличаются вообще совсем другой формат перила с тросами лифт, пожалуйста, есть, но мы не будем туда заходить и посмотрим сейчас на пару просто пользуем. чтобы вы тоже лицезрели понимали, сколько это все стоит такой у нас небольшой трип по поляне Смотрим, что вообще есть. 60 квадратных метров за да, 26 миллионов 775 ну, тысяч. Большое панорамное окно. Блин, на вид здесь какой. Да. Неплохо вообще. Но это уже совсем другой формат дома. Цены здесь, конечно, тоже чуть-чуть другие. 26 миллионов рублей, 26 700. И вот такая вот квартира в White боксе Вот здесь вот у вас должна разместиться кухня, гостиная, и там отдельно такая будет спальня. Причем, кстати, здесь хорошего размера получится. Можно две спальни сделать, если она будет глухая, либо с раздвижной перегородкой. Но если вы сделаете большую студию, то она прям будет реально большая, примерно вот до сюда. Так. Это уже люди сами решат, что они хотят Просто некоторым людям не нужно Две спальни, они вот, например, приехали сюда С женой, им там 50 лет Все уже выросли И они спокойно будут кайфовать С одной спальни и с огромной кухней-гостиной Как можно сделать здесь 26,5 миллионов 26 700 О. Так, еще одна у нас площадь О, вот это прикольное Вот это прям хорошее Андрюха вот и about прайс. Это не балкон, это просто дверь, да? 41,5 квадратных метров. 19,800. Надо в туалет попасть, в туалет хочу Давай, сначала ты, потом все. Андрюх, а люди в очках метки или нет? Нет, ну как правило, не очень. В туалет мы бросаем. Ну я почти. Олег, это четвертый раз уже был, ты чего? Соберись, нормально. Dictionary. Так, а я, в общем, недавно да, сделал операцию на глаза. Так это не влияет на <стран fired> операцию. А, <üman> же? <subset> Екатеринбургская элита подтянулась. Что за Челябинские игры, а вот. Так, ну куда? В ту дырочку, да? Да надо просто хотя бы в будку попасть. Попал? Не, это крыша была. А, она в саму будку? Ну, конечно. Давай, да. Вот это лев, тигр, просто волк. Это гол было. Вы сами это видели. Просто лев вообще. Ах, да. Сама по себе зимняя сказка. Как я уже вам говорил, что на Поляне есть проблемы с парковкой, то здесь есть подземная парковка. Выглядит она вот так. Но, ну, естественно, места здесь стоят денег. То есть они просто так квартиры мне идут. Можете приобрести, если есть, конечно, свободные. Информации именно по местам я не обладаю. Но... Думаю, что приобрести нужно. Андрюха, приехали в Эдельвейс, да? да? И не да. можем запарковаться, потому что снежок. А Веста-то на липе. На ходах, правильно. Надо Андрюха с собой на эндуро брать. Он знает, как на ходах надо да, залетать. На оффроуд. Машина-то действительно у нас для офроуда, потому что это что? Это Лада Веста Кросс. Да? Кросс, вот она. Высокая пушка, которая вообще должна проезжать везде. Да, Андрюха, паркуемся на Мы приехали в жилой комплекс Эдельвейс. Мы когда первый раз, вообще года, наверное, 4 назад приезжали в этот комплекс, может быть, 3, я очень сильно поразился по его качеству постройки. Потому что одна только подземная парковка, чего здесь стоит, она очень крутая. Она прям ну, такая симпатичная, эстетичная. Здесь есть такой небольшой дворик в котором можно посидеть, но к сожалению сейчас тут немножечко снега на выпало. Там две лавочки стоят, и мы с вами проходим внутрь. Сейчас посмотрим. Недвижко. Блин, какой вид, да, Олег? Это гэс, это гидроэлектростанция, ну чтоб ты знал. Вот. Я думаю, что Вообще это, я не очень давно слышу, что вот этот барак собирается убирать, но к сожалению Украйний, пока не его еще. Но я думаю, что со временем уберут. Вы, кстати, господа, можете в комментах написать, как вы считаете, уберут его или нет барак отсюда? По ощущениям вот так. Блин, вид, конечно, очень классный. Да. И как вы понимаете, здесь у нас э, спальня, здесь у нас какая-то кухня-гостиная, газовое отопление, санузел. И это еще одна, да? Это 61,3. Это 61,3 еще, да? Да. Вторая часть. 19, здесь у нас, значит, кухня. 19,520. 19 миллионов 19 61 квадрат. Сколько же денег на ремонт сегодня? Наверное, в обе. Да. Блин. И вид туда же открывается. Вкласть, вкласть. Сколько денег вкласть надо? В ремонт. У -у -у -у. И здесь у нас еще одна такая вот спальня. И отсюда а есть там еще там выход есть на бок. А какая стоимость все Ну, вот сложи. сложить. Но я думаю, будет скидка. Ну да, но будет типа 39 миллионов рублей, примерно. 38. И площади будет? Ну здесь ты тоже живешь, тебя никто не трогает. Ну да, но здесь, здесь как бы цивилизация чуть-чуть да. побольше. она а до сюда доберется. Ну, магнит есть там. Да, магнит снизу, будет. рядышком, согласен. Так, ладно, мы это сейчас все еще снимем в инстаграм. Господа, вы, кстати, подписывайтесь на инсту, потому что туда все выходит сильно быстрее, чем на YouTube, так как бложики монтируются, выходят они не так часто, и если вы хотите оперативной информации, то в инсте есть все. Туда грузится все в первую очередь, а сюда уже чуть-чуть попозже. Так что сейчас мы снимем по ней рилс небольшой обзор, где вы это все посмотрите. Честно, сегодня у меня прям какой-то день потрясений, потому что мы смотрим недвижку, которая действительно, блин, ну стоит своих бабок вообще. Вот этот дом, который стоял, просто смотрел на горы. Вот эта квартира 136 метров, но она просто человеческая. Вот такая Сначала маленькая квартира. Да, все начало, Чем оказалось. не удивить. Да, это просто как отдельная комната. Как В комментариях пишут конура для собаки. Вот После К той квартиры, когда заходишь, смотри, она как бы нормальная. Здесь площадь порядка 32 наверное, да, квадратов. 34. Да, 34 метра. И ты как бы смотришь, такое ощущение, как будто, блин, ну вот... Как будто, знаешь, вот ты резко потолстел, а пытаешься залезть в штанишки, которые носил еще в школе. Вот такое же ощущение как будто ты из пентхауса зашел в свой же пентхаус как в туалет но тем не менее господа виды на горы у нас открывает придомовая территория и это конкретно хороший вариант 34 метра конечно после 136 ну уже не так воспринимается но здесь у вас размещается нормальная кухня нормальная спальня есть точно такой же балкон вот такого формата. Здесь нет озера Кома, понимаешь, подобное. Согласен. Но она и стоит не как озеро Кома. Андрюх, сколько стоит? 12 сколько? 12 350. 12 350. А та 43,5. Вот как бы вы выбираете, какую нет, вы хотите. А здесь 34. Ну и 43,5 и 12,300. Ну как бы в три раза дешевле. Пойдем в другую сторону. Пойдем в последнем получше. А, да. Не будем задерживаться. Итак это по сути примерно те же самые 34 сколько здесь 34 36 метров здесь озеро а, кома чуть -чуть Озеро Кома здесь видно да. я же говорил что сбоку будет видно чуть-чуть но опять же снежные вершины ровно прямо здесь уже перед вами ничего не застроится озеро видно Сегодня, к сожалению, сколько стоит? стоит 11 530 31. это дешевле чем-то Площадь меньше. Площадь чуть меньше, но функционал-то тот же. И, да, Даже поинтереснее будет. Согласен. И санузел все есть. Олег, ты видала я Олег, это Что? стоит 11500, та стоит 12300. Что лучше, скажи нам, пожалуйста, как По ощущению, вот больше. Но она меньше. Ну, а потом, да. да. Она меньше на 1 квадратный метр. Нет, ну здесь, конечно, за счет вида 100%. Ну вот те, 100%. горы. Я говорю, вот это эту убрать, там уже дальше еще белые вершины. Вот а тут, блин, вообще классно, ребята. Вот это самое интересное по цене, я считаю. Тебя вот это себе взял. 11500, видно на озеро на ИБГУ и полноценная однушечка. Друзья, таких предложений больше не будет, я думаю. Ну а да. да. Но, если ты решил прикупить? Меня, 1050 я эти сделаю. Олег, а я -а недавно -а. слышал, ты квартиру продал, кстати, чуть дороже, чем это стоит. Не убегай. Олег, постой. мы тут слышали, что ты квартиру, оказывается, продал. Может быть, хочешь приобрести что-нибудь? Представляешь, что закат. Я тебе ее перепродам через полгода за 14. Олег, закат. Смотри, какой вид просто. Я сейчас это ваши риэлторские басни в общем, мне на самом деле тоже эта квартира нравится больше. Она, ну, просто вид у нее просторнее открывается. Функционал тоже то, точно такой же, но на 700 тысяч дешевле. А за 700 тысяч здесь можно сделать предчастовой ремонт. Так что, определенно, вот этот вариант лучший. Цена просто, ну, по современным меркам, она действительно хорошая. А если ты здесь делаешь нормальный ремонт, о -о -о. Если он будет вкусный и современный, то ее можно будет нормально дороже так, 14 придается. Но, но смотря с каким. Чего фролд не помог, да, не смог с первого раза выехать? Надо, так, сказать, так, в общем, мы нет, посмотрели нет, нет, нет, с вами, господа, сейчас Эдельвейс, и в принципе объекты на сегодня закончились. Возможно, мы сейчас еще куда-то заскочим и попьем кофеечку но у нас здесь есть один душнило, который говорит, мне пора в Сочи, мне там дела и так далее. Вот этот. Ну, посмотрим, сможем ли мы его сейчас субалтать или нет. Олег, освободи время, подожди. Блин, золотые слова, слушай. Как хорошо сказал. С объектами мы закончили, и сейчас человек в очках, который только что их снял, вот он, да, повез нас в Сидрерию. Это уже на основном курорте Красная Поляна. Здесь какие-то карусельки. Это горки город Мол. И ты говоришь, что там прикольный сидор, но мы идем туда почему-то пить кофеек. Ну, кто-то сидор. Все, ладно, тогда. Кто -то, кто -то. К сожалению, я просто на машине, поэтому не могу. Но вот Олег, я знаю, может. Илюха может. А мы с Андрюхой не можем. Идем вот сюда. А вообще у нас путеводитель всегда, когда мы на поляну приезжаем, это Андрюха. Потому что Андрюха раньше здесь жил работал в каких-то барах, ресторанах, поэтому он знает все, куда идти, зачем идти, где круто, где не круто. И даже всякие местечки, которых мало кто знает, Андрюха знает. Кстати, благодаря нему мы тогда составляли топ. Вот видите, это так выглядит. Да, привет, пацаны. Привет. привет. Садимся вот сюда. Жаль, конечно, что мы на машине. А ну, так у вас тут много, да, чего есть, я смотрю. Пиво и да, давай. А, пиво и а, давай Сидор. Давай яблочный. Да. Ну классический, да, получается. Да, да. Раз мы все возьми, трели не кофе его, же здесь. Блескедро. Он, э -э Он безалкогольный. Ну давай его, давай его. А вообще у ребят вот просто посмотрите сколько здесь кранов. И я думаю, что все очень вкусно. За хорошую поездку. Много объектов посмотрели сегодня. Мы ждем ваши обращения, ребят, работаем ради вас и для вас.